понимании каждый рождается волшебником то есть мы с вами все волшебники причем такие не слабые очень очень, очень сильные хорошие волшебники при всем том обилие негатива который мы сейчас видим в мире ну и раньше его кстати было не меньше может быть и больше я уверен что каждый человек внутри себя хороший и вот эти все проблемы которые возникают они из-за того что волшебник не проявлен да, Он многие вещи он как бы мог бы, но у него нет на это сил, у него нет на это умений, то есть он как бы не инсталлированный волшебник, и у него нет вот этих знаний, умений, опыта, навыков, которые есть у волшебника, но все это в нем заключено, то есть мы в любом случае волшебники, и тут вопрос, мы можем это делать или не можем это делать. Каждый из нас изначально от рождения может научиться писать, говорить, ходить и делать многие вещи. Но изначально не умеет. То есть человек родился, он как лежит в этой в коляске, в люльке, как-то не, не согласованно двигает руками ногами, что-то там гулит. И, ну, в общем, он не умеет того, что, чему он научится. Но в нем есть этот потенциал. То есть он по сути любой новорожденный, в нем есть потенциал научиться многим вещам. То же самое вот я имею в виду что проявлены не проявлены волшебник каждый рождается с огромной силой тут вопрос научиться и пользоваться. что же нужно для этого первое что нужно научиться соблюдать правила вы можете это записывать соблюдать правила правила которые ну например один из законов что вы можете свою жизнь изменить кардинально если будете мыслить позитивно это сейчас везде об этом говорят давно говорят и давно это, наверное, тысячи лет уже об этом говорят. Но как-то сейчас очень активно, потому что появился интернет, много очень всяких разных СМИ. И эта информация выплыла на поверхность. Но в то же время мы видим, что очень много негатива. И вот вопрос, почему люди не могут это сделать? Потому что они не умеют соблюдать правила, не умеют фокусироваться, не умеют держать себя в каких-то там руках до да, в ежовых рукавицах например да и делать что-то целенаправленно одно и то же и вот эти вот правила которые у нас есть мы их вроде знаем например ну, мысль материально то что ты думаешь что с тобой происходит и человек продолжает думать всякие негативные штуки вот это говорит о том что он еще кое-чему не научился дальше Нужно научиться пользоваться волшебной палочкой. Что я имею в виду под волшебной палочкой? Это наше сознание, наше мышление, наше подсознание, наши, ну, в общем, наши способности, возможности, наших, наших программ, которые есть в нас. Это наш мозг, наши э, привычки, наши убеждения и прочие-прочие другие вещи. То есть уметь пользоваться своим мышлением, это научиться, значит, э, очень целенаправленно двигаться в одном направлении. Люди опять же, ну, с чего я начал, да, фокусироваться не очень-то умеют и не очень-то умеют делать это правильно циклично.